Всем привет! У вас была такая ситуация, что ВКонтакте вас просто так вообще ни за что банили, а? А? А? Если да, то напиши в комментариях, сколько раз это было и за что. Ладно, ВКонтакте не просто так замораживает аккаунт, а в целях якобы сохранения вашей конфиденци... конфин... Конфиденциальности... Фу, блин... То есть, блокировка — это защита от злоумышленников, которые посягнули на ваше самое святое, что у вас есть, страничка ВКонтакте. Раздражает не то, за что тебя банят, а сколько раз они это делают. Мне кажется, что в офисе ВКонтакте людям настолько скучно работать, что каждый день они блокируют несколько рандомных страничек. Хм, дай-ка я сегодня забаню... Петра Иванова, а завтра Ивана Петрова. Хм. И причем вас могут заблокировать на небольшой промежуток времени буквально за любую мелкую деталь. За неправильном месте поставленный лайк, за репост, так даже за комментарий. От бана никто не застрахован. За репост не сажают. Я на собственном примере расскажу, за что меня банили. Первые два раза меня банили за лайк, причем за простой безобидный лайк. И пост, который я оценил, не был никакого-либо запрещенного контента. И третий раз меня забанили недавно, кто видел, те знают, за просто рекламный пост, который я опубликовал на стене своей странички. Просто, мать твою, рекламный пост. В нем не было никакого призыва к насилию и даже порнографии. Вконтакте объясняет блокировку аккаунта вот такими вот словами. Эта страничка была заморожена за публикацию от вашего лица таких сообщений. Мне стало очень смешно и обидно, потому что ВКонтакте блокируют не тех, кого надо. Я уже и не говорю о постоянных лагах на сайте. Хрен с ними. Ну, в общем говоря, как-то так. Если вам понравилось видео, то почему бы мне не благодарить лайком и подпиской на мой канал. Надеюсь, больше меня банить не будут и все будет нормально. Всем пока.